Я интересную штуку могу вам показать, смотрите, вертолетик Ранобот. Маленький, хороший. там есть э, двигатель Ротакс, летает на обычном бензине, автомобильном, никаких проблем, летает поезд после зимы тренируется висеть, проверяю интересно ее давать, конечно, вот так и подвиснуть, смещаться куда-нибудь. причем общем, ну, надо должно сейчас будет достаточно прилично. Это такой же. Из них Это принцесса прицеп, а второй прицеп от перестреля Тауруса. Это вот Крастери мне его продал, и сейчас мы с ним планируем на днях собрать Тауруса. сегодня и, конечно вертолет я на таком вертолете как раз вот прям на таком же самом учился летать у нашего знакомого мытью там дальше за вот этой горой э, долина Бриансон, долина барсалонет так вот долина барсалонет живет да, матью который такие вертолеты собирает и у меня 15 часов полета на, на таком вертолете он простой как правильно. так и налетал 15 часов, потом мы Саша еще носились своим другом по горам здесь. Надо было напроситься к Терри, вспомнить себя в молодости, потренироваться, честно говоря, конечно, сколько года летал, 4 года там летал, забыл, и все. так он сделан так, чтобы любой человек мог. на локус, как будет, как, башки. да вот нет слушай, новая он с этой игрушкой уже черти сколько носится он довольно много с ней летает видишь все планеристы прилетели пулигает Класный, видишь, попали удачно, что он решил тренироваться. Мы его тренировочки сейчас бьют. как тут же звездой будет. Друзья, пишите, как вам понравился этот вертолет. Если вы очень хотите, я возьму отель в плен и заставлю его нам все рассказать об этом вертолете. Единственное, это будет на английском. Делаю какие-нибудь субтитры. Вообще, у меня друг Саша, когда наконец откроется из железный занавес, Саша приедет, вот тогда мы с вертолетом скользко уходно да? идем на тело. С воздуха. А это он пошел где-то будет. Я тебе заранее поливаю ловко. Давайте он Это кафе наше, с которого вы иногда стримы наблюдаете, будет оно в пятницу работать, уже тепло, кстати, достаточно, поэтому я думаю, что мы как раз сделаем вечерний стрим с музыкой, как обычно. На аэродром все давно приземлились, было отлично, была сегодня погода великолепная, набирали мы сегодня 3000, да, 3800 метров. набирали. Вот в этой машине Терри живет, она как автодом у него. Собственно, на этом вертолете он летает. Он в свое время решил просто у чертовой матери продать квартиру, она не нужна. Купить вертолет, дому планер И Сейчас он... Нет, он живет, конечно, где-то. Но летом он живет в машине. Вот, в машине. Замечательно. И летает на вертолете. Сейчас, пока он, он заглушится сбросит его. А, вру, друзья, это не радопорт, это компресс. Это... Это это немножко другое, это как раз когда параллельная посадка, а это компрессор называется вертолет. Модель делают его собирают в Италии, а, вот вот какая-то какая-то особенная, которая позволяет вертолету быть таким вот простым. Редуктор здесь ременной, то есть вот, привод а, двигателя идет через ремень. Ну, таких много инноваций, которые делают из этого вертолета, что за такое? Очень простое, особенно интересное. На этом вертолете Бэтью, который вот, мой друг живёт в он летал до Камчатки. Собственно, он приземлился, пролетел отсюда, с Европы, через Гренландию и так далее и тому подобное. Обязательно с ним интервью сделаем. До Америки. В Америке его почти арестовали, но он сказал, что деньги завтра принесет. 30 тысяч долларов США выписали. Потому что документов не было. Он значит, бегал, сбегал на заправку, принес три ведра, э, три, ну короче, сколько-то топлива, залил э, и улетел в Канаду. В Канаде заправился, дальше долетел до Чукотки. Да, до Чукотки, по-моему, долетел. И там у него какой-то подшипник развалился, он сел в болоте, потом его арестовали. Потом жил в общежитии, в офицерском общежитии, но считал, что это тюрьма. В конце концов, его отпустили назад <смех>, во Францию. А через некоторое время он даже вертолет смог его друг забрать. Когда он полетал с Мэтью на вертолете, и он сказал: Мэтью, какая у тебя есть мечта? Я тебе ее осуществлю. Он говорит: слушай, ты можешь мой вертолет из России добыть? Он говорит, сейчас, завтра, завтра будет. <смех> он контейнер пришел, и я именно на этом вертолете летал. Yes. You are happy? Yes! Yeah, uh, first, flight? Flight first flight to restart the... Yeah, but it's uh, super because I, I start the film and uh, right. do the story about right. Maybe some, some about the helicopter, why you buy this model and... like the Compress, compress Italian. It's one of the most uh, build in the world mm -hmm. and it's still very easy to fly. Even easier than the one who mm -hmm. side by side. Super какая она фильм... Друзья, видите, как... Да, it is up and it's okay. <laughs> Можно было получить по башке, э, вот как реализована втулка винта. Видите, она как-то подвешена достаточно, <laughs> качается, как хочет. А, что здесь интересного? Ну вот двигатель, видите, ротекс Ну вот ротекс и ротекс но он единственное немножко усилен. Здесь э, стоят мощные теплообменники для масла, там для, для всего. Э, вот EPA Power, ну то есть это какая-то модификация Ротокса. Mm. Все достаточно просто. Как велосипед, как этот, как мопед. Вот мы когда Саша летали на такой штуке, э, он говорит, Игорь, это мопед. Ну я с ним согласился. То есть это такой вот взял, да полетел. Как мы эти, через, через надо представить над Северным морем, над Гренландией, над вот этим всем, на таком вертолете. Ой, и меня знаете, чем больше всего пугает вертолет, тем, что, вы представляете, сколько у него всяких штучек крутится. Как планер летит, у него ничего особо не крутится, вот летит он спокойно, а вот тут ты летишь, у тебя постоянно что-то крутится, вот ты висишь на вот такой вот втулочке, и как-то все это вот достаточно тревожненько. Вот как э, устроен этот вертолет. Здесь, э, если не вот такое использовать кресло, какое-то немножко другое, то есть есть модификация, которая позволяет вдвоем летать. Ну, честно говоря, вертолет кайфовый. Вот этот именно в одноместном режиме. Он шуршит, жужжит и летит. Э, собственно, Мэтью тоже сделал э, свой вертолет так, чтобы можно было летать на большие дистанции. У него получалось, что... Он сформовал такой здоровенный бак, и а по сути, сидел еще в вертолете, еще на дополнительном баке. Да. В свое время был проект. Мой друг Игорь Авдеев им занимался. Таких вертолетов он две штуки в Россию завез. И была идея продавать недвижимость в Подмосковье, там где-то далеко. И в подарок давать вертолет. То есть, вот купил ты там, допустим, какую-то фазенду огромную, и дали вертолет, чтобы ты мог летать. Была идея сделать вертолетные станции там где-то, парковки, там какой нибудь Тушина, когда его еще не застроили и так далее и тому подобное. Но, увы, увы. Так что, друзья, вот <смех> что вам еще рассказать, не знаю. <смех> Такой вот маленький, маленький, хорошенький. Это, видимо, одна из самых первых версий, я смотрю, потому что тут не узнаю немножко систему его управления, потому что, говорю, вот то, на чем я летал, чуть-чуть по другому панель выглядела Ну, как ходят слухи, что все здесь очень просто. Вот ручка, вот педали, вот винт крутится и летит. Это очень Потому что всегда чтобы его. А, чтобы закрепить его. дверь потому что не его. И после они потому что они С Да, And of, course, of course you want more place to be too but if you're a big guy very tall and very heavy 110 kilos it's not a problem you fly alone it's the 914 which is uh, now very easy to find mm -hmm. and it works very well with the turbo so 115 horsepower but we don't turn it doesn't turn enough fast so we fly with 100 I think. but uh, it's version uh, you fly only one yeah no I have a seat. Ah, two. another four, four, and two. At the beginning, my instructor was behind, mm -hmm. so I learned with this at two. And of course, people who has a lot of money, they don't want to be stuck like this. Uh, and so now there is the other, the other one, which is side by side, like uh, Alexander. Mm -hmm, mm -hmm. Alexander, it's from the same company. Yeah, yeah, yeah. You know, I I, I I study on this type. For I was made to fifteen hours. I have with this. 200, I have something like 200 on this one. Uh, only 15, and I do the landing in Barcelona. And uh, uh, yeah, yeah. okay, wait, wait, wait. Uh, but it's not so easy the double. This one is really easy. Yes, yeah, yeah, yeah. I've learned on another uh, other helicopter. I bought this one, and they say, you'll see, it's easy. But uh, I I bought it, I fly with it without testing it before, so you never know. <laughs> <laughs> and now the price is really going down because I think in France we have problem of insurance and training also. It's mm -hmm. difficult in Montpellier where the mm -hmm. big training center it, it stopped, and so the price is really dropping. So this one you can find very good uh, 40, 000, think, forty? Which, uh, forty, forty thousand, I think. 40 which with forty thousand, forty thousand. Because you know there is the 600 house to do. Mm -hmm. I've done it. It costs twenty two в Европе. Но когда у вас есть, у вас есть 600. И, окей, это много для людей, как нас. И с 600 вы можете найти 40 тысяч. И очень хорошо. Да. Спасибо вам большое. Да. Друзья, ну теперь точно все. <laughs> че, спонтанный обзор. Удалось и даже поболтать, поговорить ну, Вы понимаете, да? Вот, вот телефон со мной был Я исключительно нажал кнопку И побежал снимать вам Видите, какой получилось хоть знакомство с компрессом Пишите, если интересно Я вам обязательно Расскажу больше Вот видите, тут как редукторочек Выглядит как все просто. Вот такую штуку за 40 тысяч евро можно купить. Представляете? Вот. Надо, надо, надо подумать. Вы что, тебе такое надо. Да не, я уже... Я говорю, что для меня основное это... Когда вот это крутится куча, вот, я, я всегда как сороконожка как-то умудрилась подумать о том, как она идет и перестала ходить. Вот это, и на этой штуке, мне кажется, если очень серьезно задуматься, как вот это все крутится, жужит, двигается и летать перестанет. Не-не-не, будет летать хорошо. До новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта. Пишите, что вам еще снять. What's up?